Так, значит, давайте расскажу сначала, да, с чего все началось, что за технология, какой рынок развивается сейчас. То есть, в данный момент, ну, как бы понятно, что технологии развиваются, развиваются стремительно и там мы привыкли уже к мобильному телефону и так далее. И вот сейчас все больше и больше устройств, какие-то умные чайники появляются, какие-то трекеры. И все больше и больше это становится популярным. А началось все с устройств умного дома, но я думаю, многие в курсе, да, что это такое. Это разные датчики, там настроить температуру, приехать на дачу, когда... Ну, в общем, выехал на дачу холодно, включил, запустил отопление, все запустило и заработало как бы, удаленно. И на самом деле оказалось, что эти устройства, вообще вся эта индустрия имеет очень большую перспективу роста. И о, ну, то есть это как бы, такой капиталоемкий рынок, и перспективы роста у него в десятки раз. Особенно если говорить о каком-то таком глобальном да, покрытии. Набережная, она очень длинная. можно она очень длинная. Да, через самых самых кадров. Вот пошли и покушать. Кто-то говорит со мной вместе. И появляются принципиально новые устройства, принципиально новые устройства, о которых мы раньше, может быть, даже не задумывались. То есть там какие-то браслеты для детей, ну вот что это может быть, как пример, да, вот, я там, подумала, подумала и написала все, что зашло. То есть это какие-то ошейники. Были даже там сельхоз. То есть надо говорить не только о рынке таком узком для персонального потребителя, особенно капиталоемкий рынок коммерческих всяких, да, структур. То есть различные, может быть, там фермы или что-то в этом духе. Ну, понятно, что трекеры, браслеты для детей, противоугонки для там, машин а в том числе и вот как новые еще становятся самокаты, которые можно брать на прокат, там где-то велосипеды, где-то скутеры, датчики там какие-то различные температуры, параметров воздуха, загрязнений. Для перевозки грузов, допустим, компании Nestle используют датчики, загружают грузы, прикладывают к ним трекеры с датчиками, и благодаря вот этой технологии, да, интернет для устройств. Эти Где вы меня выключили, или, или я сама себя выключила? А, я даже не знаю, где-нибудь я так говорил сама с собой? Все включено, все нормально. Mm -hmm. Вот. То есть какие-то датчики температуры компании Нестле на свои грузы прикрепляют эти датчики, чтобы там не испортилось молоко, пока она куда-то куда едет, чтобы можно было все это отслеживать. На самом деле применение еще больше, да? Просто пока нет какого-то покрытия, пока изобретения стоят на. Ну, не то, что стоят на месте, но будет все больше и больше каких-то новых технологий. Умные замки, там, например, да, удаленно открыть дверь домой находясь на работе, там кто-нибудь звонит, что-нибудь там кран прорвало и так далее, и так далее, или гости приехали, или ребенок забыл ключи, или для отельного бизнеса это очень удобно, да, или там для тех, кто сдает, может быть, через Airbnb, через Booking, удобно удаленно открывать замки и так далее. Ну, понятно, да, про умный дом. Мы уже поговорили, и какие-то датчики здоровья, тоже интересная отрасль для индустрии, да, это для медицинских учреждений, для того, чтобы люди могли мерить давление, мерить температуру, может быть, даже оснащать какие-то клиники вот этими датчиками, или там люди, которым нужно постоянно анализировать какие-то параметры, будь то сахар там в крови и так далее. Ну, то есть устройств, которые могут, которым нужно иметь подключение к сети и контролироваться как-то извне. Их очень много, и поэтому нужно развиваться и развиваться. Так, мы слайд. Верю, так. Вот. И таким образом, развивая это направление, у нас открываются новые перспективы горизонта, и американская компания 1 августа 2021 года сделала беспрецедентное предложение. Они решили поставлять оборудование для покрытия, для устройств по технологии вот это IoT интернет для устройств. Бесплатно решили поставлять оборудование всем желающим. То есть самый легкий способ построить такую сеть это начать ну, глобально отправлять для точки доступа всем желающим, чтобы каждый человек мог себе установить это устройство дома. Да? То есть не нужно тратиться на вышки, не надо искать арендаторы, арендовать там вышки, не надо вкладывать огромные инвестиции для того, чтобы зайти на этот рынок. Да? Просто подключи людей, которые будут ставить у себя дома эти устройства, они будут объединяться в сеть, а ты начнешь, ты будешь, по сути, оператором этой сети. Поэтому идея, я считаю, гениальная и это единственный такой ну, как бы способ в кратчайшие сроки развернуть свою сеть по всему миру. Вот. А всем желающим, то есть нам, да, часть, стать частью вот этой вот компании. То есть поставить себе бесплатное оборудование, таким образом мы становимся участниками этой экспансии, вот этой, вот этой технологии. Потому что, как вы знаете, компания, ей не нужны все подряд, ей нужно застолбить определенную локацию, и больше как бы, ну, ваш сосед уже, допустим, ей не нужен в таком случае. Поэтому у нас сейчас уникальная возможность поучаствовать в том, чтобы выстроить эту сеть, поставить вот это вот бесплатное оборудование, то есть нам ничего не нужно вкладывать в это, при этом компания нам будет платить деньги за то, что мы, ну, естественно, мы будем тратить там электричество, будем раздавать свой Wi-Fi или там свой какой-то интернет, доступ к интернету. Но при этом а, нам не нужно ничего покупать, никакого оборудования, не нужно ни за что платить. А компания сама нам будет платить за то, что мы ей помогаем развиваться. То есть растет компания, растем вместе с ней мы. Вот. И, например, вот наша локация, я вот решила показать Москву. Совсем недавно я смотрю, вообще не было ничего по России. То есть Россия на фоне всего мира вообще была голой какой-то точкой. И вот с того момента как начали обещать ну, появилась вот эта акция с бесплатным оборудованием люди стали желающие поучаствовать вот в этом во всем они стали резервировать точки они отмечены оранжевым цветом и с каждым днем этих точек просто становится все больше и больше и больше и как бы понятно что если так геометрической прогрессии будет развиваться вот это покрытие очень быстро оно все покроет, ну, как минимум, там, нас интересуют, наверное, крупные города, да, какие-то такие а, важные локации, где будут развиваться вот этот рынок умных устройств. Вот. А, что еще сказать? Что, а, естественно, компания запустила не просто так, да? ну, то есть а, ей нужно стимулировать людей, которые будут участвовать в этом, вот, во всем развертывании сети, и а, компания придумала самый легкий способ, это, ну, естественно, всеми любимая реферальная программа, а, так называемая «При виде друга» акция. А, и, и здесь, в отличие от каких-то компаний типа сетевого маркетинга, когда нужно там, продать, например, кучу косметики, ну или, в общем, что-то людям продать, тут ничего ну, людям не нужно продавать, ты тут людям просто предлагаешь а, занять свое место под солнцем и человеку будут платить деньги. То есть не он должен там что-то купить, а ему будут возвращать вот эти вот за то, что он у себя поставил устройство, естественно, это не бесплатно, да, мы все понимаем, что если бы компания шла стандартным путем, как сотовые операторы, например, ренда... ну, строила бы вышки и так далее, ей бы пришлось более мощное покрытие делать, пришлось бы занимать более как бы, дорогие частоты. Здесь компания поняла, что по теории, так сказать, шести рукопожатий можно очень быстро запланить планету. Вот ну, если у нее такие, как сказать, замашки им имперские, да, скажем так. Поэтому я считаю, что это вообще рабочая тема. А еще более интересно то, что компания, в принципе, не вкладывает в это свои реальные деньги. Ну, кроме, да, вот сейчас поставки оборудования. То есть для, для компании эта инвестиция тоже получается такой достаточно... Ну, не бесплатные, да, но, скажем так, безденежные, потому что компания всю эту идею свою глобальную упаковала в криптовалюту. Все мы, наверное, знаем, да, что такое криптовалюта. Если нет, могу немножечко, прям пару слов сказать, что появилась технология блокчейн, это технология обмена данными. То есть раньше все там сети были у нас либо центральный какой-то компьютер-сервер стоит, либо много-много-много маленьких компьютеров, которые толком никак не связаны между собой, и каждый ведет свою какую-то базу. Вот. А технология блокчейн стала в принципе в какой-то степени такой революционной, потому что она изменила подход к, ну, к, к сетевым, к, к базам данных. То есть базы данных стали не централизованными и не сами по себе, они соединились в одну систему. То есть теперь сервер не на одном каком-то компьютере крутится вся информация, а вот множество компьютеров, объединенных в одну сеть, обрабатывают по определенным алгоритмам одну и ту же информацию. Если вдруг какой-то компьютер выходит из строя, отключается, ничего страшного, другие компьютеры подхватывают. Таким образом нельзя подменить данные, да? то есть нельзя просто что-то стереть, нельзя... Сотрешь на одном компьютере, на всех остальных останется. Ну и так далее. То есть эта технология позволила безопасно обрабатывать и хранить все данные. Поэтому первое, что появилось, это биткоин, ну, который как бы, стал хранить данную о деньгах и о транзакциях. Потом появилась, появилась такая вещь, как майнинг, когда люди стали запускать просто определенное программное обеспечение, которое нужно для поддержки всей этой вот распределенной сети, и это программное обеспечение стало делать какие-то вычисления и тем самым поддерживать производство денег. То есть стали это сравнивать с копанием золота, с добычей золота. Вот, потому что чем больше вот эти вычислительные центры стали вычислять биткоины, да, тем больше их появилось, и, больше, и они как бы вошли в оборот. Ну, то есть переводим на золото, все станет, становится ясно. Чем больше его накопали, намыли, чем больше золота в экономике, тем больше как бы, оно используется, тем более важно, оно становится, тем выше ну, растет его курс дальше, да, соответственно, потому что его количество точно ограничено. Ну вот, то есть по такой системе, в принципе, можно упаковать любую идею. Вот мы там разобрали биткоин, можно разобрать там, упаковку ну, вот, наших умных устройств вот этой индустрии. Компания пообещала просто за развитие этой сети вот эту криптовалюту, свою. И а, объяснила, что с помощью этой криптовалюты будет расти сам рынок вот этих глобальных умных устройств, будет расти стоимость самой этой криптовалюты. А, и вы за то, что вы строите эту сеть, сеть становится все более и более узнаваемой, вы будете получать не реальные деньги, а вот эту вот криптовалюту который на момент, когда компания придумала идею, не стоило ничего. А сейчас, когда эта идея становится все более более такой популярной, распространенной, эта криптовалюта выросла уже ну, в огромное количество раз. То есть сейчас вот мы смотрели курс, был 17, по-моему, долларов за одну такую монету. Еще совсем недавно курс был, там пару месяцев назад курс был 3 доллара. Полгода назад курс был меньше доллара, по-моему. То есть за счет того, что технология набирает обороты, растет сама монета. Монета называется Helium. Вот, она продается ну, как на бирже криптовалют. Там можно купить, ну вы знаете, биткоин, эфириум. Ну, в том числе и, вот, допустим, Helium. Соответственно, компания может заставить весь мир установить свое устройство, пообещав им вот эту криптовалюту. И одно дело обещать то, что не стоит ничего, другое дело пообещать то, что уже имеет реальную цену, выраженную в конкретной какой-то ну, финансовой да, эквиваленте. Тем более, что мы понимаем, что чем больше будет покупаться эта вообще вся сеть, чем больше будет спрос на эту валюту, чем больше инвесторов будут просто ее покупать, веря во всю эту идею, тем больше будет стоить и сама эта криптовалюта. То есть сейчас она стоит 17 долларов, например, а через полгода она может стоить 100, и, да и больше. То есть нет вообще никакого потолка, как с биткоином. Кто бы мог подумать, что один биткоин сейчас он будет там стоить 40 тысяч долларов. Поначалу всем казалось, что это вообще какая-то фантастика, даже когда он стоил 6 тысяч долларов, все люди, которые там сидят за рынком, крутили виска, говорили, о, это пузырь и уж, а теперь уже все как бы, понимают, что он точно не рухнет, а пока его там цена будет дальше, ну, поживем, увидим. Точно так же у Хелиума, да, мы не знаем. То есть, в принципе, по аналогии, и он тоже может стоить огромных каких-то денег. Тем более, чем более-более популярной станет вот эта сеть этих всех умных устройств, чем больше людей начнут ими пользоваться, чем больше это войдет в обиход, и мы не сможем уже дальше без этого жить, тем дороже будет вся эта технология и вся эта, ну, соответственно, монета, да, которая с собой олицетворяет вот эту всю бизнес-модель. Вот. Поэтому компания ничего не вкладывает практически в свое покрытие, кроме оборудования, да, которое они только вот сейчас стали бесплатно раздавать. Раньше люди его покупали за свои деньги и в надежде на эту криптовалюту, там, на ее окупаемость работали. Так, помимо этого компания еще ничего не тратит на рекламу, потому что компания запускает реферальную программу, ну вот эту, как называю акцию прежде друга, и э, э, людей стимулируют не только ставить у себя эту коробочку, но и еще и э, советовать там, соседям, знакомым, близким и так далее. Э, советовать это легко, потому что тебе не нужно людям говорить, что давайте несите мне деньги, ты им наоборот предлагаешь деньги заработать. То есть здесь преградой является только какой-то скепсис внутренний человека, который, допустим, сам из себя это всего закрыт, и ему даже вот деньги вот так вот принесешь, скажешь, вот на тебе деньги, будешь зарабатывать больше, чем твоя зарплата там может быть. И человек, который скажет, да нет, это какой-то лохотрон, такого не может быть, отвернется, а другой заинтересуется, и мало того, что он сам заинтересуется и поставит у себя, он еще и заинтересуется построением команд. То есть человек поймет ценность всей этой технологии, всей этой идеи и ценность того, что он за каждого приведенного человека получит еще и какой-то процент, то есть свою какую-то реферальную... Есть да, вот определенная программа. Например, если ты привел 5 устройств в сеть, ты, там, компания сейчас обещает где-то 10-15 процентов, ну, там... Это называется против то есть у тебя маленькая команда из пяти человек. Но если эти пять человек начинают тоже приводить кого-то, у тебя есть шанс попасть уже на следующий уровень просто, да, бронзовой команды, когда… Сейчас, секундочку уровень бронзовой команды, и у тебя помимо 10-15 стандартных процентов прибавляется еще процент. То есть чем больше твоя команда, тем больше реферальные выплаты ото всей твоей команды. То есть повышается твой процент. И процент становится еще и больше, потому что твоя, твоя команда, его устройство, что то заработало, устройство человека из твоей команды начинает зарабатывать. И вот Денег становится все больше и больше, больше в этой структуре, еще и растет процент. И ты начинаешь просто в геометрической прогрессии расти, потому что люди, которых ты привел, они начинают тоже приводить. Но это не совсем сетевой маркетинг, как вот, вот Airflame или Amway или что-то такое, потому что все равно структура получается линейная. Да? Просто за счет того, что объем, оборот вот этих всех выплат в твоей структуре становится больше, у тебя и от процента больше выплат. Вот. Ну, в принципе, он достаточно простой, там нету чего-то такого суперсложного. А ты, например, привел, это проще объяснить на какой-то схеме, но я думаю, тут вот понятно, компания у нее несколько уровней, как она предлагает, команд, да? там бронзовая команда, а потом серебряная команда и золотая это когда ты сам подключаешь, еще и люди в твоей команде тоже так же подключают, то есть когда люди из твоей команды тоже начинают строить команду, ты становишься, ты переходишь на следующий уровень, там бронзовый и так далее, и у тебя повышается твой процент. Вот. ну может быть незначительно повышается, но в любом случае мы все заинтересованы в том, чтобы проценты а, увеличивались, людей было в структуре больше и так далее. Вот. ну дальше вернемся на, наверное, на карту. Я покажу, что количество людей, которых мы можем пригласить, оно ограничено ну, картой. То есть если там, взять Москву, например, точек становится все больше, и каждая точка захочет привести еще, еще свою точку. Ну, то есть понятно, да, что а, с каждым днем их будет все больше, больше, больше. И если не ты, например, привел кого-то в соседний там, дом свой, то кто-то другой приведет, а, другого соседа или, может быть, того же самого человека, и уже не ты будешь являться его спонсором, а кто-то еще. То есть это а, информация о том, почему надо торопиться, почему надо а, делать это сейчас, пока есть эта акция с бесплатным оборудованием, и пока есть а, совершенно свободный рынок, на котором ты можешь, я не знаю, ткнуть просто пальцем в карту, и кто-то там обязательно заинтересуется. Не один человек, а другой. Мы сегодня, допустим, смотрели карту, хотели подключить человека, он там долго нам что-то возражал, в итоге мы смотрим уже его дом, кто-то другой занял. То есть нам уже нет смысла его уговаривать. Да и в принципе нет смысла уговариваться, потому что только активные люди нам нужны. Нам нужны люди, которые будут развивать сеть. Нам не нужно, ну как бы понятно, что нужны те, которые просто поставят коробочку. Но если выбирать между жителями одного дома, один, например, просто поставит коробочку и забудет, а другой будет активно развивать команду, и у нас стоит выбор, кому из них предложить. Лучше, конечно, предложить тому, который будет активно развивать команду. Вот. И выбор есть в том смысле, что у нас тоже есть, кому мы предложим. Потому что люди, ну, я не знаю, там, радиус, по-моему, 300 или 500 метров. То есть компании не нужны все подряд. Компании нужны те, кто расположен друг от друга на расстоянии где 300-500 метров. Понятно, что если, например, взять Москву, это ну, размер одного там, ну, не знаю, микрорайона. И в одном там, микрорайоне ты можешь подключить только одного какого-то человека. Естественно, мы тоже должны ответственно относиться к тому, кого предлагать. Вот. Ну что еще сказать? Кто-нибудь еще здесь? здесь все прекрасно слышно а? все, все отлично все прекрасно слышно все интересно да. у меня вопрос есть здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста по реферальной программе вот эти вот проценты это от чего от какой суммы так вот мы сами, в принципе, до конца еще не понимаем, потому что если бы у нас были на руках эти устройства, да, мы могли бы… Я смотрю, например, в Америке, кто сколько получает, там, конечно, большие выплаты. На карте можно на любое устройство нажать и посмотреть, сколько это устройство зарабатывает денег. А Москву я сегодня нажала, там другое устройство, не то, которое к нам придет. Вот. И оно зарабатывает… Ну, В общем, я посчитала с учетом сегодняшнего курса, в месяц у меня получилось где-то 200 долларов. Это с учетом того, что нет покрытия, скорее всего, не пользуется никто этой сетью. И в месяц вот так вот просто на голову человеку, можно сказать, упало 200 долларов. Естественно, чем больше будет сеть развиваться, да, чем больше появится вокруг точек, тем больше будут выплаты. А когда сеть, начнет когда сеть начнет использоваться, естественно, что выплаты будут еще выше. Вот. Ну и плюс сама вот эта криптомонета будет дорожать в цене. Ну, предположим, да, 200 долларов а, получаю я, а, установив вот это устройство. Дальше мой партнер тоже себе установил, тоже он получил 200 долларов в месяц. И я от его вот этих 200 долларов получу, а, вот у меня пока первый уровень, да, Pro Team. А, и я от него получу там ну, 10%, 10-20%. А, там как-то, возможно, еще какие-то бонусы за что-то, но я так думаю, что и такой черный ящик, в который мы не влезем. Мы предположим, вот он 200 долларов тоже получил, от этих 200 долларов 10% это еще там 40, ну 20, да, это там 40 долларов. То есть нам помимо наших 200 долларов еще упало с партнера 40 долларов. Если у нас 5 партнеров, с каждого по 40 долларов, это опять, это те же самые 200 долларов, что получили мы как бы приглашает. Честно, честно, честно говоря, я вот слушаю, думаю, это новый вид пирамидоса. И самое интересное, что вы не говорите про устройство. Что такое за устройство? Я понимаю, что есть устройство, которое специальными частотами нас всех... Нас и так задолбала вся эта наша страна, все это управление. И в Америке, кстати, Если бы мы видели это устройство, ну, обычное устройство для умного дома, так называемый шлюз. То есть вот мы у нас, например, дома есть умный дом, там стоит шлюз, к которому мы подключаем наши устройства. Там датчики, ну, что можно подключить? Там, умную колонку, телевизор, там и так далее. Вот, то есть, ну, этот шлюз, он один, он стоит у нас дома, он зависит от нашего Wi-Fi. А компания вот эта американская придумала объединить вот эти устройства, Сеть. То есть вот мой, мой шлюз, шлюз у соседа и так далее. И таким образом получить глобальное покрытие, которое нужно… Вот у меня дома ладно, а если я нахожусь на работе, а дома у меня нет интернета, там, например, да, а мне надо э, открыть дверь, электронный замок или посмотреть, какая температура дома. И тогда вот на помощь приходят вот такие вот глобальные покрытия. То есть устройство само по себе – это устройство, которое помогает вот этим приборам взаимодействовать. Можно купить там, я не знаю, любое, как сейчас передать Xiaomi там, и так далее. Вот. Но вот эта компания, она сделала такой прибор, который может соединяться в сеть. Что это за прибор, мы как бы, его никто не видели. Да? То есть он работает от сети, он, еще ему нужен Wi-Fi, потребляет он там что-то 5 Ватт. Василиса, добрый вечер. Я прошу прощения. Слышите меня? Да. Угу. У меня есть вопрос. Спасибо вам большое. Мария, меня зовут. А вопрос вот мне сегодня задавали по поводу безопасности. Вот в продолжении вашего примера. Я вижу, что организатор отключает мой звук. Не надо, пожалуйста, отключать. А насколько безопасно будет для, ну, для нас, ну, то есть получается, когда у нас наш умный дом подключен локально только к нашему устройству, это один уровень безопасности, а другое дело, когда это большая сеть и, соответственно, тот же самый замок и ну, так далее. Ладно, шторы, но там, замок от входной двери. Вот как здесь, какие решения по безопасности для нас самих, для, как для пользователей будут? Я понимаю, что нам самим не надо защищать эту сеть, потому что это глобальная задача этой компании, то есть она же дает нам устройство в этом устройстве уже какая-то прошивка, ну то есть какое то программное обеспечение. Соответственно, вопросы безопасности это мы не влезаем в это программное обеспечение. Мы его не... наверняка будут какие-то уязвимости, наверняка что-то там придумают, наверняка придумают какой-то антивирус, наверняка потом придумают какой-то вирус. Но все как обычно. Мы тут на это никак не можем повлиять. Ну как я поняла, я тоже как небольшой Пока, ну, специалист да вот в этом во всем просто мне понравилась идея мне понравилось ну, как бы, то что есть возможности для роста да для какого-то для построения mm -hmm. бизнеса если это можно так сказать mm -hmm. как источник ну, дополнительного пассивного дохода Хорошо. а то, что -то, не будет защищать свои данные но ну, я думаю это ее как бы уже я поняла, только на опыте мы сможем э, ответ получить. А скажите, по маркетингу еще вопрос. А сегодня у меня была а, а, как попытка зарегистрировать партнера, но мы не смогли зарегистрировать. В итоге а, там сложность была в том, что географически уже большая плотность а, была отказана ну, именно... В адресе локации. Может ли партнер быть зарегистрирован, но в итоге без вот этого устройства строить команду, сможет ли он ну, по маркетингу что-то получать? И то есть как быть с такими людьми, которые… Вот у меня два человека конкретно сегодня с одного города так сложилось, не сумели там, на свой адрес, на адрес родителей… Уже сделать заказ, потому что большая плотность в городе много уже заказов. Какой у вас город, где большая плотность? Это Днепр, город Днепр, Украина. А, ну, то есть на Украине получается все прям очень уже. Даже... Ну, видимо, да, потому что вот прям целый день посвятили поиску альтернативных адресов. Потому что там написано в кабинете, что адрес в итоге нужно будет подтвердить. Ну, когда мы установим э, сам прибор, то есть э, вот вопрос, человек, который, ну, так сложилось, уже не может на, на те адреса, которые есть у него, которые он может подтвердить, заказать устройство, может ли он строить э, команду, может ли он строить маркетинг, э, если у него такая возможность получать ну, доход от маркетинга? Ну, честно говоря, не знаю, но я так понимаю, что у него нету, потому что у него же нет устройства, а все выплаты генерируют устройство, он же не платит в компанию. И вот если у него нет устройства, для чего он нужен компании? То есть зачем компания будет ему, скажем так, помогать? Не знаю. То есть понятно, что он нужен компании для новых, новых клиентов, но... Не mm -hmm. знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. А, можно я скажу, насколько я Андрею вчера задавала этот вопрос? вот Потому что у меня тоже есть партнер, который а, может указать адрес «Сама живет в городе», но адрес может указать только «Мамин, а мама в селе». И вот я спрашиваю, это такая ситуация, и у человека во-первых, будет очень слабо, допустим, да, а, что даже если доллар зарабатывать в месяц, но обязательство должно быть включено. С реферальной программы он это получает в таком случае, то есть ему важно, сколько сам он майнит, что устройство обязательно будет такой ответ я вчера получила. Не прощите адреса, они еще есть. Татьяна, спасибо за ответ. Я не услышал ответа, честно говоря. Повторите, пожалуйста. Обязательно так, должно спасибо. быть устройство включенное, то есть майнинг самого... Человека, который строит команду, в обязательном порядке должен проходить. Ищите адреса. Такой был ответ. Ну да, вот допустим, у нас там в Москве пока все как более-менее свободно. А, Василис, ну, добрый день. Если меня слышно по технической части, могу пару слов сказать. Да, давай, Светлана, только мне не очень слышно. Наверное, ну... Василис, это Андрей. Я говорю, если меня слышно, по технической части могу пару слов сказать. Слышно, все хорошо слышно. Все хорошо слышно. Значит, проведу аналогию шлюза этого для IOT-устройства с обычным Wi-Fi роутером. Просто Wi-Fi роутер у нас как? Вот у нас есть дома устройство, телефон, компьютер, еще что-то. надо выйти в интернет. При этом вопрос безопасности. Если вы, допустим, к себе на компьютер заходите, вы заходите каким-то приложением, где авторизуетесь. Роутер у вас, э, уровень безопасности самый первый, то есть в вашей домашней сети не пустить, потому что все устройства на нем авторизуются, и э, все операции, допустим, банковские на телефоне, вы уже на втором уровне работаете, вы приложение авторизуете в банке, то есть э, роутер для них прозрачен. А здесь получается та же ситуация, роутер работает Wi-Fi 2,5-5 ГГц, здесь 864 МГц для ИОТ устройств Соответственно, если вы хотите, допустим, у вас к Xiaomi дома стоят устройства, там всякие замки, вы хотите подключиться, вам, во-первых, важно, чтобы устройства каким-то способом вышли в интернет через какое-то устройство доступа, а дальше, чтобы подключиться к замку, вы уже приложением к Xiaomi подключаетесь к замку к Xiaomi к этому устройству. То есть это выполняет роль такого же шлюза пассивного фактически. Это по вопросу безопасности, то есть аналог с обычным роутером. По вопросу всяких антенн и прочего, естественно, устройство рассчитано, как тот же роутер, дальность действия зависит от его антенны. То, что они в продаже предлагают, я тоже вот смотрел, у них 200 баксов антенна с усилением, еще что-то. Ваша же задача быть шлюзом для и соседей, и для всех остальных, поэтому если вы хотите, чтобы вас видело больше устройств, можете докупить антенну, поставить ее более мощно, радиус действия увеличится. А в комплекте, не готов сейчас ответить на этот вопрос, чем комплектуют, но высылаемое устройство какой-то антенной комплекции будет. Ну вот у меня все, собственно. Ты просто Андрей хотела добавить, что ну, как, бы, как безопасность обеспечивается в этой сети. Ну, честно говоря, не, не знаю, нас применяют, то есть я понимаю, что компания продает потом эти данные, продает доступ к своей сети да, каким-то образом. Как это происходит в Америке? Они, вот я смотрела их, вот эти мастер классы на английском языке там, с каким-то таким мужиком, который очень быстро говорит, и ничего не понятно. И он говорит, что вот у нас там уже какое-то побережье, там уже полностью э, используем мы вот эту сеть, там уже такие кластеры сформировались, уже такое хорошее покрытие, что мы уже начинаем данные вот эти вот э, использовать, продавать, и выплаты еще больше становятся. Что там на этом побережье, там где-то в Лас-Вегасе, как они продают эти данные? Э, нам это непонятно, то есть к нам это только приходит, мы какие-то как это дремучие люди. У нас даже ну, то есть, по законодательству пока не совсем понятно. Какой-то закон, который приняли в 2013 году, то есть если вдуматься чуть ли не 10 лет назад, и все, и не обновляется законодательство, и как все это у нас будет развиваться, пока не очень понятно. Но с учетом того, что уже появляются вот эти самокаты, что люди все больше и больше начинают там доверять устройствам умные дома, там чайники умные, и, наверное, наверное, это востребовано, да? Все, что в Америке, рано или поздно, все это приходит к нам. Ну вот в Москве, скажем так, что-то подобный аналог – это Wi-Fi в транспорте. То есть вы заходите в любой автобус, опорная сеть – это сеть Мосгортранса, который которой и метро Wi-Fi, и остальной Wi-Fi подключенный. Вы заходите в любой транспорт, у вас всегда есть какой-то hotspot, точка доступа бесплатная, но они там рекламу гоняют. И вы всегда свой сотовый телефон можете по Wi-Fi выйти в сеть. Вот здесь также, то есть на, при большом покрытии, что они стараются сделать, то есть любой ваш сосед не заморачивается, купившая умную сковородку, не заморачивается покупкой какого-то роутера, как ему его в сеть выпустить, а просто где-то в округе уже вот ходспот бесплатный висит, условно бесплатный. Может там тоже какая-то реклама будет, бог его знает, от маркетинга. Смысл вот такой. Просто если бы и от устройства использовали Wi-Fi, проблем бы не было, но они в другом частотном диапазоне работают, поэтому, естественно, нужно свои ходспоты на своей частоте. Угу. Ну да, чем плох Wi-Fi, что, во-первых, он ограничен очень коротким. Да, ходспоты вешал бесплатные тоже, когда Билайн заходил в Москву, было такое время. Они вешали для доступа в интернет в Wi-Fi-точки на домах бесплатные ходспоты. Потом это заглохло, потому что, господи, за 3 рубля роутер купил дом, поставил и все. Ну, по крайней мере, видно, что компания, она у нее цель продавать данные. То есть цель не просто всем подарить устройство. Да? У них, естественно, цель зарабатывать потом на обмене данными. И они выплачивают больше комиссии, то есть когда это уже разовьется, это вот у нас эти самокаты, через наши вот эти коробочки будут свои данные пропускать, комиссия будет еще какая-то еще больше выплачиваться. И как бы рано или поздно, мне кажется, компания замотивирует на вот это. И нам самим будет выгодно через свои коробки, то есть мы являемся и создателями этой сети, и в то же время мы будем и потребителями, потому что нам самим будет выгодно через эту сеть пригонять данные. И если так разобраться, да, мы будем друг друга стимулировать, там, вот эти вот браслеты использовать, там, ну и так далее. Василиса, прошу прощения, вы сказали, что смотрели, сколько зарабатывают вот эти точки в Америке. Можете привести пример, хотя бы пару точек, сколько они зарабатывают в Америке уже с развитой инфраструктурой? Спасибо. В Америке больше тысячи долларов. То есть вот одна точка объединенная в кластер, и там в переводе на вот эту их валюту где-то 1300 долларов получилось. Но надо понимать, что ну, есть да, такой страх, наверное, у всех, что компания не будет платить. То есть нам поставят эти точки, мы будем как-то рабы какие-то верные, значит, на них пахать. На самом деле нам какой смысл, если мы тратим электричество, там, да, Wi-Fi, то есть нам проще выдернуть эту точку, а компания, получается, нам ее просто так как правило, она нам не нужна, мы ее выключили и все. И okay. понятно, что компания... Я так, я a... так понимаю, uh... что нам еще криптомонеты как бонусом дает компания, правильно, которые тоже растут. Нет, нет, нет. она как и... раз выплата в криптовалюте. Поэтому... Да. Они не дают реальные деньги. Она дает Давайте... нам криптовалюту. Почему я говорю, что для компании этот изначально было ну, ни о чем. Да? Вот она пообещала платить какие-то криптомонеты за то, что кто-то развивает ее сеть. То есть на уровне идеи это было, может быть, поначалу безумно, а сейчас, когда в эту идею все поверили, эти криптомонеты получили ценность. Ну, как бы, какая разница? Они свободно могут обращаться, их можно применять на реальные деньги. Компании не жалко платить в придуманной самим же именно валюте, которая ничего не стоит. А значит, будет зависеть просто от того, сколько это будет стоить на бирже, и из этого же будет доход. То есть есть у тебя там кучка этих криптомонет, если на бирже ничего не будут стоить, значит нет дохода. Если вся вот эта шумиха, приведет к тому, что подкончатся на этой криптовалюты, значит это доход. Ну, я, честно говоря, я считаю, что надо купить криптовалюту. То есть, поскольку компания 10 дней назад начала такую вот бесплатно всем отправлять устройство, они э, не успевают их производить, там отправлять, ну, понятно, что бесплатно очень много желающих. А, естественно, будет рост и криптовалюты. И, наверное, это будет, ну, я тут не, не буду советовать, да, там, идите вложить, еще что-то, потому что это такой чисто прогноз, угадай, не угадай. Но мне кажется, что с такой акцией цена самой криптовалюты будет расти. И сегодня, купив за 17 долларов, завтра может оказаться так, что она будет стоить там 20-30. То есть можно вот как на разнице курса сразу зарабатывать? Как, собственно, и с биткоином-то произошло? Это мы уже уходим в область криптовалют. С таким же успехом можно Ethereum купить, Ethereum и прочее. Как бы это десятая сторона дела. Смысл-то сидит в том, что мы эту криптовалюту фактически за работу этих устройств, которые нам ну, 5 ватт мощности, как светодиод, и все. И там какой-то минимальный трафик в и висит себе, коробочку висит. Да, но, как бы, компания будет стимулировать использовать эту сеть и я хочу сказать, что мы сами будем ею пользоваться наверняка. Но компания Это... стимулировать будет, потому что она желание, естественно, перехватить на себя весь трафик, как в свое время было у сотовых операторов, и стать оператором по факту всей этой вот и вот системы как в свое время была борьба куча сотовых операторов, осталась на рынке 3 которые на себя перетянули максимум клиентов, максимум трафики. они сейчас предоставляют сотовую, практически по всей России. То же самое пытается сделать эта компания в мировом масштабе. Пока с этими ИОТ-устройствами бардак, пока нет никакого единого лидера, предоставляющего шлюзы, представляющего транспортную сеть для выхода этих ИОТ в интернет, они пытаются стать монополистом. Что вполне логично. Загаданно на себя весь трафик замкнуть. Да, да, чем это интересно, что такая идея, она, ну, единственная в мире, по-моему, сеть, которая такой вот принцип реализует. То есть они нашли какие-то лазейки в законах, что ну, такие вот шлюзы для умного дома, не надо там особо регистрировать, получать какую-то лицензию на вещание и так далее, да, в отличие от сотовых операторов. Uh, сейчас в клинике тоже немножко диапазон 864, по-моему, этот не лицензируемый, минимальная мощность как бы там ограничена, если укладываешься, ради бога, это как раз его диапазон. Часто в этом же диапазоне работают носимые радиостанции, вот эти Yoki Toki, которые тоже ограничиваются, если у тебя автомобильная ват на 5, иди регистрируй. Если это китайские Yoki доходи да с ней, болтай, там она плюс 10 километров. Они работают тоже в этом же диапазоне, но это не они придумали, это и вот устройство, как таковые, когда придумали специально, чтобы не надо пользователю было заморачиваться. Этот диапазон не лицензированный, поэтому даже лазеек никаких не делали, просто вот по факту самому. Ну, правильно, потому что ты же имеешь право себя для своего дома использовать такой умный шлюз. Я правильно понимаю, что это совсем не, не те частоты 5G, которыми всех запугали уже там все это дело, а это совсем как бы не страшная частота для человека. Да, ради, радиочастота. Это даже Wi-Fi в гигагерцах 24 и 5, а это вообще в мегагерцах, это до гигагерца не дотягивает, это 864 мегагерц. 684 в России. — Да, что-то такое там точно сейчас, 800 с чем-то. То есть это КВ-радио, КВ-радиоприемник слушаем, нормально. КВ-КВ, позвон... А есть какие-то примеры, Василиса, примеры лидеров, те, которые ранее начали строить эту сеть, и уже чеки там какие-то показывают, ну, как правило, у них, у американцев. Есть такие примеры? Ну, вот в Россию это пришло 10 дней назад. Ну, то есть, вот, когда стали бесплатно отсылать устройство, я вижу, что в Москве... Я поэтому и спрашиваю про американцев. А... Сл... Ну, сложно сказать, но наверняка, вообще, они изначально, я смотрела старые какие-то видеоролики, но на английском языке достаточно там сложно это слушать, дядьку, а... У них была другая маркетинговая программа. Они говорили, подключи 35 человек, но соедини их в единую как бы, оболочку. И будешь получать четверть миллиона долларов в год. То есть у них пропагандировалась вот такая вот бизнес-модель. Потом они, видно, поняли, что нужно менять бизнес-модель, что все-таки не всех можно объединить в кластеры лучше, как бы просто вот так вот соединять людей, всех каких можно. Вот. Ну, не знаю. Так, наверное, про деньги вряд ли кто-то будет открыто там говорить. Ну навер... Наверняка сейчас просто растет криптовалюта эта. Я говорю, вот еще пару месяцев назад, или там три месяца, я смотрел три доллара был курс. А сейчас уже почти там, сколько, 17. Ну, было приятно наблюдать, что позавчера она на 3 доллара выросла как-то резко. Это очень приятно. Ну да, и как бы может вырасти и завтра. Но я говорю, такая, что ак, ну, любому это должно было стимулировать рост. По Если, это есть. Когда можно посмотреть, то в крипте, скорее всего, кто сколько крипты ты наработал, потому что курс ее он как оттуда сюда скачет, поэтому заработок чьей-то в долларах, блин, не знаю, кто что покажет. А вот в крипте, кто сколько накопил, уже данные, наверное, у рума есть. Нет, ну, ну, мы считаю, тогда снимем что... просто информацию по какой-то определенной точке, а не по маркетингу. По маркетингу там не высвечивается, к сожалению. Да, а можно открыть карту и ткнуть на любую точку, и эта точка покажет, сколько она заработала за день, за месяц, за год. То есть Это, это я в принципе, помню, да, это на... точка, но я говорю про маркетинговые чеки, понимаете? Ну, если одна точка, допустим, зарабатывает сколько-то, из-за соседа, там, за, при приведи соседа получаешь 20%. Ну, можно посчитать, не знаю, я просто, у меня нет такой аналитики. Ну и, честно говоря, я понимаю, что если у Джеймса какого-нибудь из Америки это получилось, я в других реалиях нахожусь, может быть, у меня больше шансов, наоборот, или наоборот меньше. То есть понятно, что они выплаты, скорее всего, Раньше они наверняка платили больше да, криптовалюты. Почему? Потому что людям приходилось покупать самим оборудование. Они были как бы, первооткрывателями на этом рынке. Сама эта криптовалюта ничего не стоила. Им приходилось прямо обещать много этой криптовалюты, поставь точку, и мы будем тебе в месяц платить там, 100, допустим, монет. А сейчас нам, скорее всего, будут платить там, ну, меньше, да, чем опыт Америки. Нельзя, наверное, в полной мере применить сейчас на нас, потому что другие уже условия, и уже и оборудование бесплатное, и реферальная система другая, и курс будет скакать, понятно, что он другой, да, и устройств у нас, наверное, нет, не так, наверное, это все распространено, не так будут данные пригоняться по этой сети пока что. Вот. Ну, во всем остальном, я думаю, что наоборот они доработали да, эту технологию. То есть, наверное, они там заставляли людей поначалу за свои деньги покупать. Вот люди там, кто-то купит, один купит, 100 пред... ну, в общем, короче говоря, в основном никто не покупает. И сеть развивалась медленно. Я думаю, что они это осознали и поняли, что им лучше, чтобы глобальное покрытие, чтобы покрытие было быстрее развивалось, и пускай они лучше оборудование бесплатно будут поставлять и люди лучше будут в геометрической прогрессии каждый день заказывать эти устройства, и у них по максимуму будет занят завод, чем они будут вот как бы по старой схеме, как было с Америкой, на таких вот людях, которые там за свои деньги должны были покупать эти устройства. То есть мы сейчас получили немножко другую схему работы, и, честно говоря, я первый раз вообще с таким сталкиваюсь, что тут при, это, при том, что ты строишь сеть, ну, да, это как бы интересно, это как такой источник пассивного дохода и такая подстраховка, которая не зависит, там, завтра ты слег, а у тебя все равно этот прибор пашет, люди все равно приводят друг друга и так далее. То есть ты запускаешь такой бумеранг, который уже сам по себе работает, ну, не бумеранг, а механизм. А, так еще и то, что не надо ничего продавать. То есть ты людям, наоборот, предлагаешь заработать первый раз, ну, честно, вот я сама заинтересовалась, потому что это на ну, моем памяти, ну, ну, первый раз такое. Обычно все, да, либо какие-то что-то лохотроны, либо а, там Арифлейн, где надо каждый месяц покупать столько какого-то шампуня, который нафиг не нужен. Ну, и вот, вот так. Ну, я думаю, все, да, вот, всех заинтересовало именно вот это. Что-то новое, что-то такое, чего раньше не было и перспективно, и вроде бы технологично. Да? Или У меня Очень вопрос интересно. есть. Просто интересно, что в случае криптовалюты подкрепленная, скажем так, обеспеченная не каким-то майнинговыми фермами, производящими не пойми чего, а это криптовалюта, в обеспечении которой реально работающей бытовых услуг. Вот это забавно. У меня тоже есть вопрос, вот какого плана. Я вроде как в каких-то записях с Ютуба видела и слышала, что раньше платили 300-400 долларов за устройство, а сейчас это бесплатно, но при этом 80% компании забирает себе от заработка. На самом деле так? Вот у них меняется бизнес-план… Я так поняла, что нет, они, им нет смысла забирать себе что-то от заработка, но я думаю, что выплаты нам будут, конечно, меньше в криптовалюте. То есть они устройства дадут бесплатно. но вот просто логика какая? Они будут платить столько, сколько нужно для поддержания этой сети, то есть чтобы люди не отключались, с, другой, с одной стороны. Да? С другой стороны, сколько нужно американцу денег, чтобы он не отключился, и сколько нужно нам. То есть немножечко разный уровень жизни, немножечко разное отношение к деньгам. Для американца тысячи долларов – это ничего, это как для России там, 10 тысяч рублей. А для нас 1000 долларов – это как бы огромные деньги, не каждый еще столько зарабатывает на работе. И получается, что даже если это будет, там, предположим, 300 долларов в месяц за устройство, которое бесплатно пришло, да даже 100 долларов в месяц, я думаю, все равно мы будем как бы ну, рады. Поэтому как бы, прогнозировать, какие конкретно будут выплаты, компания сама это определяет. Да? То есть, по сути, открытых Но... Но... нет. Они Сколько кроме бесплатных, данного, можно Но это должно быть, в любом случае, должна быть такая сумма, чтобы люди не отключались. А американец за 100 долларов не будет ничего, мне кажется, Вот. А с учетом реферальной программы тоже вот вчера записываю голосовое сообщение, что раньше, была, раньше люди как бы покупали много этих антенн, устанавливали много устройств, и они пытались как бы создать сеть, физически ее реально построить. Вот. А... Так, вот. а потом поняли, что ну, нет возможности как бы везде пойти и поставить антенну. У тебя должна быть это должна быть твоя собственность, ну или хотя бы какое-то арендное жилье. Поэтому наиболее как бы, такой правильный путь – это подключение рефералов. Я не могу там вот все квартиры скупить и там поставить через каждые 300 метров, там поставить антенну. Вот. Но я могу привести туда знакомых, ну, вернее, подключить знакомых. Да, я буду получать уже не всю сумму, а 20%, но привести 5 человек проще, чем купить квартиру. И как бы, пока вот есть такая возможность… А эти 5 человек будут приводить еще 5 человек. И то есть суммарная выплата, которая будет вот во всей моей структуре, с которой мне будут начислять вот этот процент, пускай там со структуры э, там будет какие-то 5 процентов, но это деньги, которые я вообще к вот ним не, не имею, да, скажем так, отношения. Кто-то где-то кого-то привел, кто-то там еще кого-то привел, и мне с этого там что-то какие-то выступают проценты от процентов, которые приходят моему партнеру, который там непосредственно подо мной. Василиса, а как скоро мы узнаем четко маркетинг, цифры, проценты и все такое? Полный расклад четкий, не такой плавающий, как бы где-то, как-то что-то конкретно. Очень интересно было узнать. Ну, они не обещают маркетинг, вот как, там, допустим, если сетевой маркетинг какой-нибудь рассматривать, там вообще что-то сложное, то никогда не разберешься, там, типа, от оборота такого-то такой процент, это такого-то такой, и вообще никогда, не, я не знаю, как вообще это все считают. Вот. И нету такого многоуровневого да, маркетинга. Тут у них просто 10-20% от партнера, ну, вот как написано да, на схеме. Но при этом, то есть партнеров ты можешь приводить сколько угодно, но при этом, если пятерка партнеров становится успешными, ты переходишь как бы, на следующий уровень, где повышаются проценты. А понятие «успешное» – это что такое? Ну, если я привела партнера, который привел тоже пять человек, и он стал, то есть у него появилась своя структура, да, и моя команда стала вот перешла в разряд бронзовой команды сначала, потом, ну вот как на картинке, я не знаю, показываем экран. Видно? Слайд, картинка видна. Да, Василиса, картинка видна по маркетингу, в принципе, понятно, но вот когда мы начали реализовывать этот маркетинг, видите, столкнулись с тем, что не может несколько человек, ну, вот конкретно два человека сегодня не смогли заказать на там свои адреса вот эти устройства. И тогда, в принципе, реализация маркетинга, она как бы, ну, вопросом, потому что я вот слушала вас, придут эти устройства, их же получается для того, чтобы получать по маркетингу, в любом случае нужно будет подключить, и там в кабинете написано подтвердить именно этот адрес, то есть ну скорее всего попросят там справку о коммунальных платежах или что-то типа такого, то есть это должны быть реальные адреса, и они реально по вот этой локации должны эти устройства Устройство работать а плотность уже такая что ну короче говоря люди которые могут строить а команды уже не могут себе эти адрес, ну, адреса забить за собой да то есть приходится как-то там понятное дело на какие-то фантазийные фантазийно ухищрительные меры в общем идти, включать russian бизнес как говорится вот, хотелось бы больше информации, как, бы, как будет реализован маркетинг вот в таких случаях, когда, ну, человек и хочет, и может строить этот, ну, делать маркетинг, но не может быть сам э, держателем этого устройства по гео-части, потому что, ну, компания не дает ему сделать этот заказ, ну, в плане того, что рядом уже сосед успел заказать. Ну вот в этом, с одной стороны, уникальность этого предложения, да, что она ограничена, и любой нормальный человек, он нужно понимать, что если не он, там начинают говорить, ой, меня будет облучать, там, и еще что-нибудь. Я говорю, ну не ты, так твой сосед. Вот твой сосед поставит, так же тебя будет облучать, но только он будет зарабатывать деньги, а не ты. А ты как бы все, возможно, свое потерял. Вот. А с другой стороны, ну вот как, да, если компания такие условия что ей О, нужны как бы определенные локации. Что ей... что вот. Но как бы, договариваться только так, что, может быть, под вас кого-то подписывать, ну, договариваться просто там между собой как-то, да, вы подписали того, кого они нашли, и там просто обычным договором эти деньги передали. Ну, я не знаю, вот такие на ум могут прийти. То есть придется немножечко ну, в этих реалиях да, находить какие-то лазейки. Мы вот тоже пока не знаем, как, например, будут обстоять дела. <связь> Вклинюсь на секундочку в этот момент. Подтверждение устройства – это вряд ли будут справку, что проживаете именно по этому адресу. Это техническое подтверждение, что вы включили это устройство, то есть его маг должен отобразиться в личном кабинете, Но ну, как он, регистрация приставки ну, телевизионный? Не И просто, что ты его включил, ты его включил. Поэтому вы можете зарегистрировать в одном месте, а адрес физическому такому-то включить в другом месте. Никто справку из ЖК и из ДЭЗа требовать не будет. Это регистрация МАК-адреса в сети. но ну, на ну, 90% предполагается, что так. Этого мне не говорили, но чисто по опыту работы с подобными устройствами. Но ну, а если не попадаем в эти вот 300 метров техническое ограничение, ну, тут как-то вертеться придется, да. А, ну вот, может быть, есть лайфхаки какие-то? Снять где-то жилье там, Например, где есть покрытие. Или, не знаю, ну вот какие лайфхаки, такое, что на То есть компании нужно понимать, что ей нужна конкретная четкая локация. Ей не нужны одни, там, два устройства в одном месте. Ей нужно через каждые 300 метров. У нее задача. Насчет лайфхаков, значит, лайфхак как. Такого таковой можно, пожалуйста, поставил это устройство в машину, подъехал к ближайшему дому с каким-то номером, включился, там высветился на карте. Вопрос, что при регистрации все равно какой-то адрес приходится давать, на который это устройство, чтобы по почте прислали. Они же это правят, бесплатное устройство. Ты видишь, они на карте, они отображают включенное устройство, выключено. Оно постоянно должно пилинговаться, постоянно другие устройства... Должны его... то есть фактически фактически вот зарегистрировав к себе на квартиру если оно у меня все проходит я могу получить устройство сесть в машине ехать в другой конец города там ее включить и через сотовый телефон выйти все через преобразователь 220 на нее подать из автомашины и там работать но смысл в этом какой если у меня домашний адрес я на него получил далее зарегистрироваться Вьетнамец Николай говорил, что без проблем, ему задавали вопрос в второй части, что без проблем можно переезжать на другой адрес и переустанавливать оборудование. Главное, что там просто не было такого уже оборудования. Поэтому мне как, тоже нет сложности с подтверждением никаких. Ну вот, тут же мы говорим о том, что «если». Вот это слово «если» – оно ключевое. Если там нет оборудования, вот уже люди регистрируются и именно по этой причине зарегистрироваться не могут, потому что э, а, уже есть оборудование, которое работает э, рядом. Ну, в смысле, ну, ну, вот зак заказать. Такой... Не то, чтобы зарегистрироваться, а заказать ну, на себя. Понятно. Вот такой момент. У вас есть бабушка адрес, который может на почте получить эту посылочку, ее адрес свободен. Никогда на себе это устройство ставить не будет. Берете спокойненько, получаете на ее адрес, регистрируете на ее адрес. Это устройство получаете, а вы включаете, ставите где хотите. А, ну, Я да, прошу с, прощения, с, а давайте закончим с маркетингом, а мы в техническую часть свалились, давайте с, с маркетингом закончим Так вот это, Алексей, техническая часть, она как раз напрямую э, задевает маркетинг Бабушки уже м, все были испробованы, э, ну просто м, плотность она уже такая, что даже через бабушку не втиснуться Вопрос не в адресе, на который устройство будет э, приходить, а вопрос в адресе Адресе, на котором оно будет работать. Мы же вводим там два адреса. Вот, и получается, они на один адрес могут несколько устройств вам прислать. Ну, там, к примеру, если там многоквартирный дом, но локация у них работающая должна быть разная у этих устройств. А по маркетингу.. Получается, вы ничего не получите, если у вас не будет все время билинговаться э, вот это вот э, ваше устройство. Вот и весь маркетинг получается. Можно вклиниться в разговор? Вот вы все время говорите про рефералку, рефералку. А вы понимаете, что это за устройство вообще? Вы сами понимаете, о чем вы сейчас говорите? По, по поговорке сетью. Вы знаете, что такое ретрансляторы? Вы понимаете, что про умность дома здесь вообще разговора нет? Здесь разговор идет про усиление сигнала 5G. Вы понимаете, что вы сейчас вытворяете? Секундочку. момент. Это не сигнал 5G, это не ретрансляция. Вы понимаете, что вы живете в халабудах и говорить про умный дом вам не приходится. Если бы еще говорили бы про Секундочку. застройщиков, я бы еще понял, что это применимо. Вам нужна только рефералка. Вы за свои 33 процента эти 33 свибрига готовы покрыть всю нашу планету? Покрыть это херню? Готовы, вы смотрите, готовы получать сейчас... эти, эти, эти свои 33 серебряника только за можете то, можете чтобы выходит, просто выходит. их получать. И вам пофигу последствия все. Вы что вытворяете, вот это... люди? Радио, радио, что, ну, радио везде работает, и сотовая связь везде работает. Значит, вы, вы продолжаете распространять это этот не проект не человека это ненавистически. Не не вы в первую очередь, получается, предатели своего народа. Идите нахрен в Остановитесь на секунду, меня послушайте. Инженерное образование имею. Вам в принципе Википедия, Google в помощь. Какое 5G? Шлюз 864 мегагерца и интернетом. Какое 5G? Андрей, Андрей, он это ушел, бы. Он ушел, но жалко, что он ушел, просто вот, ну Википедия, Google ему в помощь, учебник физики в конце концов. Не, как и... он, он, он ушел, но спасибо вам за ответ, потому что такие, как он, будут попадаться, и нужно понимать да, разницу. Было Ой. бы замечательно, если бы, Андрей, вы бы в чате... ...устройство, где все написано, диапазоны, мощность, и учебник физики. Ну Дальше-то куда? В школе надо Андрей, а вы могли бы в чате это написать, чтобы у нас была такая, ну, на случай войны, в <laughs> очередной раз, подобная, ну, заготовленный а, ответ? Я думаю, я думаю, даже в каком-то ближайшее время, может быть, даже сайт на эту тему появится с техническими характеристиками этих устройств, с какими то этими вопросами на русском языке. Я думаю, как для примера, в каждом доме, в каждой квартире сейчас стоит Wi-Fi роутер. Я думаю, он и даже еще страшнее, чем вот эта штука, которую мы получим. Ну, как, как в сравнительном вообще варианте. Вот я с вами совершенно согласен, потому что здесь 800, 864 мегагерца а рот работает, Wi-Fi бытовой, 2,5 ГГц, как и с печка, и 5 ГГц. То есть ротор он еще поинтереснее будет. Хорошо, что хоть у него маленькая. Ну и поэтому Wi-Fi роутер сейчас никого уже не удивляет и стоит в каждой квартире. Ничего страшного. Ну, и все, все, все, все спокойно все, все привычное, бытовое, которое, как бы, факт устоит, никто не облазил, не помер. Просто вай я так по понимаю, по он, из, он другие надо, данные по посылает, то есть у него широкополосная, как бы, больше, более канал такой, как, Андрей, скажи техническим языком, а э это для, для дома ему в нужен, как бы, перед Хотелось, хотелось бы закончить с маркетингом, уважаемые. Я все об этом. Но видите, как они из тех вопросов взаимосвязаны получаются. Привести люди не могут как раз вот тут сам маркетинг других людей, из-за технических особенности. Не, давайте в техническую часть не сваливаться, давайте до конца рассмотрим маркетинг или маркетинг. Что мы тут заработаем? Через полгода, допустим, хотя бы. Ну, я не знаю, вот, вы майните, например, криптовалюту, другую какую-нибудь? Я нет. Там. Я нет. Просто, ну, вот сейчас модная, да, пошла вот эта тема, как бы, когда компьютер сам себе зарабатывает деньги, реальные деньги, и пошел вот этот ажиотаж, допустим, все стали скупать видеокарты, покупать видеокарты, которые раньше там стоили 30 тысяч, они подорожали, стали стоить 160 уже, и эти как бы, видеокарты вычисляют там что-то какие-то формулы, и этим зарабатывают деньги, ну, вот эти криптовалюты. И никто не знает, что будет завтра. То есть никто не знает завтра этот биткоин, может быть, он будет стоить ноль. Может быть, все это запретят и скажут все это, постоянно какие-то новости всплывают, что вот в Китае запретили, вот там в Казахстане запретили, там еще где-то. И... Или наоборот, там где-то разрешили, где-то легализовали, где-то отменили. И никто не знает, что произойдет завтра, какие будут выплаты. То алгоритм поменяется, то там, не смогут уже видеокарты вычислять, вот, вот эти видеокарты не смогут. То есть здесь это в таком, как бы прогнозировать любой, наверное, заработок, где бы то ни было его довольно сложно. Василий, давай я попробую тебе помочь, как бы сформулирую, но ну, как бы своей мыслью, что мы с этого заработаем, мы заработаем с этого такую же криптовалюту, как и все эти этериумы, эфириумы и прочее, в деньгах мы с этого заработаем, хрен наверное, знает сколько, в зависимости от того, как эта криптовалюта будет котироваться на бирже, как она пойдет. Но единственное отличие от всех остальных, что там это майнинг на видеокартах, здесь это в основе реальная сеть, в которой реальные чайники, холодильники и прочее, то есть здесь шансы несколько выше. А дальше та же неопределенность, что с любой криптовалютой. Ну да, здесь, по крайней мере, пока то реальная идея да, стоит под этой ну, распределенной сетью. То есть мы понимаем, что действительно каждый из нас по-своему нужен, важен, что реальный продукт, который пользуется спросом, плюс индустрия, которая будет набирать обороты, развиваться, плюс под нее будут придумываться новые устройства, новые применения, и все это вот как бы в экономической прогрессии дает как бы такие потенциалы для роста. Эти же устройства и от, это не задумка этой конкретной сети. Это придумано так же, как Wi-Fi, людьми, которые к этой сети отношения не имеют. Завтра, может быть, Xiaomi решит такую же сеть создать, так как она эти иоты выпускает, и у нее это получится гораздо лучше. Она просто, как у Apple вывалит, так, и пару лямов там чего-то, и сеть покроют. А может быть и нет, может, вот эти станут монополистом. У нас как бы много точек роста, да, много неизвестных, но с другой стороны у нас нет практически рисков. Мы не вкладываем деньги, мы теряем, мы тратим, да, может быть, время на, на построение сети. Но с другой стороны, также люди, вот у меня, например, знакомая, она много времени потратила на МВЭЙ. Вот, и она постоянно там мне звонила, каждый день не я смотрю, а у нее там обнулялись эти баллы, то есть если ты там что-то не сделал, за месяц не закрыл, и тебя там все на смарт И в итоге, ну, она плюнула просто, и сколько она тратила сил, и ей казалось, что вот это вот ее шанс, а на самом деле, ну, за счет вот этих постоянных обнулений у нее не плюнули так это все не поехало. Вот. А здесь мы, в принципе, ничем не рискуем, нам не надо никуда торопиться. Я не, ну, я не вижу каких-то таких вот существенных э, тормозов, но за исключением, может быть, э, таких отдательных моментов, да, вот в плане радиочастот, вдруг что-то наше государство придумает и выпустит какой-нибудь неожиданный закон и что нибудь там вот запретит вещать. Вот это как бы да, вот, такой риск но мы ничего не покупаем на свои деньги, при этом наверное надо диверсифицировать и этот риск, наверное надо выходить не только на российский рынок, пытаться искать партнеров где-то за пределами нашей страны, но пока я не знаю как это сделать, и пока что у нас интересно чем Россия, да, там, ну я не знаю, я не смотрела, честно говоря, как ситуация там и странах, типа, Белоруссии и так далее, но в России вообще, по-моему Голое поле. В любую точку приходи и предлагай деньги. Вот. В плане маркетинга, честно говоря, ну, не совсем понятно. Я понимаю, что может быть такая ситуация, что работает это, это устройство практически... Ну, и, и мало денег, да, майнит. Соответственно, я привлекаю людей, а у людей тоже мало майнится денег, да, и, соответственно, и у меня проценты низкие. Ну, то есть самый такой, да, негативный сценарий. А дальше, наверное, что-то можно с этим делать. То есть американцы, я смотрю, вот у них вот эти, да, их тренинги, они уже там думают, что надо сеть рядом, там, искать каких-то партнеров, надо делать вот какие-то... Такие соты, то есть надо их соединять в определенную там определенную последовательность. Они уже взламывают вот эти алгоритмы. То есть они пытаются понять, выстроить сеть, найти такого чеку, чтобы им закрыть покрытие там, целиком квадрат. Они пытаются, ищут способы увеличить вот эти выплаты. Они ищут способы прогонять через эту свою сеть данные. Наверное, у них ну, появляются уже какие-то следующие да, моменты. Может быть, они какие-то антенны покупают, там, усиливают сигнал. Я не знаю. Но пока что вот, что нам доступны да, это вот такая вот табличка с процентами. Я понимаю, что зарегистрировавшись сейчас, то, что мы сделали, мы начинаем делать заказ этой коробочки, чудо-коробочки, так скажем ее. Она в лучшем случае придет сюда месяца через пять. Правильно? Это в лучшем случае. То есть бизнес начнется месяцев через пять. Потом следующие начнут подключаться. Это тоже ну, где-то через год чего-нибудь дистрибьютор получит. Я правильно понимаю? А, ну, я так думаю, да? Вы из России, да? Да, из России. А, у нас, вот, допустим, в России есть мы вот изучали это законодательство сегодня, там есть такая сноска, что надо устройства, которые транслируют радиосигнал, они, может быть, должны быть произведены на территории России, там, ну, какие-то еще нюансы, я не знаю, может быть, компания решит в России производить устройство, как бы, ну, будет вынуждена для нашей страны производить на территории России, может быть, они здесь откроют какое-то производство или какую-то досборку, а пока что такой вот идет предзаказ, да, вот если так Назвать вещи своими именами. То есть у нас есть возможность выстроить пока сеть, команду из желающих на пустом рынке, где практически там низкая конкуренция. Через полгода, да, если там ждать полгода, когда у кого-то что-то получится, смотреть. Ну, уже и локации будут заняты, вот как говорила Мария, да, по-моему. Я не знаю, кто говорит, что... Уже некуда, да, вот человек хочет заказать, уже и бабушка хочет, там еще кто-то, и все адреса заняты. Вот чтобы в такой ситуации не оказаться нам самим, у нас вот есть сейчас, ну, я не знаю, может быть, месяц, может быть, два, три. То есть как раз эти устройства пока будут ехать, у нас есть время создать сеть. А, окажутся эти усилия напрасными или нет, тут, ну, как бы, как в любом бизнесе, наверное, да, нужен, нужен нам этот риск или не нужен. Мне кажется, что вообще сеть – это такая вещь, в любом случае она даром не пройдет, даже если мы сейчас найдем партнеров, там, да, вот будем изучать эту информацию, будем друг с другом там, общаться, друг другу как бы обучать какими-то, ну, скажем так, маркетингу этому. да. А в любом случае это все даром не пройдет, и кто знает, может быть, завтра появится новый какой-то проект, если с этим не выгорит предположим. И наши все усилия, они перейдут туда. Тут, а, когда... Смотри, ну вот по логике вещей, если здесь тоже будет яблоко упасть негде, компании не составит большого труда сборку этого девайса где-нибудь в России, чтобы попасть... Да, в... да, Делать... конечно, они под каждую страну свои устройства делают. По виду это устройство обычный китайский шлюз. Я просто подобными вещами пользуюсь для других целей, энкодерных, давить ее. Китайцы делают на ура, и можно хоть здесь собирать, запросив китайцев. То есть это не какой-то хаус спутник Это элементарная вещь в техническом смысле. Поэтому если покрытие будет большое, сеть будет развиваться, будет некогда упасть яблоко, чтобы вот эти все законодательные вещи нарезать, им это ничего не стоит. Как они себя поведут на небесном? Ребятки, может будем заканчивать чуть а, ну, Можно спросить. Да. Подскажите, пожалуйста, я регистрируюсь, пишу адрес, а мне пишут, что автоиспользование, что это такое, то есть они как бы не дают. Вам мне. надо адрес ввести, вот вы вот, допустим, улицу, и у вас внизу всплывает окошко, где этот адрес, и сбоку еще надпись Google. То есть он из Google, из карт Google подтягивает этот адрес. И надо нажать на это всплывающее окошко, и тогда адрес как бы строчка заполнится через Google. А, то есть в Google, когда оно заходит... То есть я должен, чтобы оно в Google повторилось. Но у меня там почему-то Москва выплывает тогда. Хотя я адрес недельного нового заполняю. Ну, напишите, допустим, улица, там, ну, я не знаю какая, да, там, Ну да, да. А, значит, в Москве, наверное, тоже есть такая улица. Поэтому Москва начинает подстраиваться. Пишите город, который у вас вот есть. И он пишите по поточнее как можно больше именно своих данных, и там в итоге выйдет ваш адрес. Ага, спасибо, спасибо большое. Так, благодарю. ну ладно, я тогда выключаюсь, да? Сергей. Все, я думаю. Да, Василиса, Василиста, спасибо. благодарю. Спасибо. спасибо. Ну что, до новых да, спасибо большое. Спасибо. До да, до свидания. А планируются еще какие-то подобного рода а, мероприятия жить? Да нет, мне, честно говоря, Андрей застал расплох просто, он говорит, сегодня проведу вебинар в 8 вечера, Василиса выступит. Uh -huh. вот, и мне пришлось срочно что-то, что-то лепить, какую-то презентацию. Ну, спасибо я думаю, что... большое, Василиса, за вашу инициативу ваши знания, как вы все это активно Нет, делаете. Ну, На самом деле, как бы продавать такие вещи, их надо, ну, не то что продавать, да, предлагать, их надо э, подготовить какое-то видео, где все это, примерно то, что я рассказала, но получше так по собраннее сделать и просто людям давать уже ссылки. Вот как бы, если интересно, посмотри и примешь решение. Ну да, вот. материал для работы, потому что ну, да, как бы да, все на пальцах. Так. Объяснять на пальцах, это все так коряво, я тоже не могу там сходу что-то сформулировать. И проще вот так вот человек так сказать, посмотрит видео и не будет перебивать, у него как бы все это как-то сложится, какая-то картинка. Да-да, нет-нет. Вот. Спасибо, Василиса, огромное за ваш труд. Тут, у меня тут родился скрипт такой, что мы получаем инструмент, который начинает играть не сразу но в долгую он заиграет красиво и богато. Красиво и богато. Само <силют> собой бывает браво. такое, что, Красивая, что надо вовремя успеть, просто попасть в поезд, да, вот, пока он идет. Ну кроме Вы поездов есть еще ракеты, самолеты, знаете, там, самокаты, яхты. Доберемся. И самокаты. Умея. доберемся. Рейхер. Было бы к чему добираться, была бы цель. Цель немножко расплывчата, но, так сказать, маркетинг непонятен. Мы так и не заслушали начальника транспортного цеха. Нам бы достучаться до руководства, чтобы, может быть, как-то с кем-то связаться, чтобы все-таки как-то более официальную информации какой-то получать. Вот это было бы здорово. А так мы, конечно, сейчас такое немножко выдумываем. Мне понравился этот проект своей необычностью, какой-то новизной и технически просто он офигительный. Это понятно, что это 22 век для нас, 21 век для американцев, там, для европейцев. Для нас это, может, 23 век, который догонит нас где-то и покажет, как это надо все жить по нему. Ну, как-то так вот. Мое в кабинетах много видео от Басурман, но оно все в собаке на английском, поэтому вот есть планы тоже это переводить и выкладывать, но как это вот планы в жизни притворятся, Леша его знает. У всех же семья, дети. Да, и автоматический переводчик, он эту информацию техническую очень смешно будет переводить, поэтому тут Я смотрю быть... этот перевод, и он там, вот белок там какой-то, то есть вот видите надпись про тим", а он говорит про ТИМ, про ТИМ, а компю... переводчик думает, что это протеин, и у меня это переводится как белок. Я смотрю эти субтитры, ваш белок там... Ну да, в этом и проблема, что придется весь этот перевод еще сидеть инженеру и корректировать, который понимает, о чем речь, а это как бы надо время найти. Вот в планах есть. Да. Спасибо большое. Начало положено там. Да, будет информация <с новая, будем собираться, дальше обсуждать, делиться. Было бы, вот Андрей, для начала очень поддержали бы нас всех, если вот ну, технические ваши комментарии, которые вы нам озвучивали сегодня, вы бы там ну, описали в чат, потому что, ну, как минимум, вот с такими тоже умниками придется столкнуться, я думаю, каждому. Многие боятся всего, я вас понял, у меня впереди полтора выходных, я по попробую это время посвятить. Спасибо я просто, вам я просто предлагаю каждому сейчас а, подойти к своему роутеру, посмотреть на нем технический шильдик, на нем должно быть написано, сколько мега или гигагерц излучает эта оказия, а потом минутку в Google, посмотреть, сколько а, ядреный 5G излучает. И сравнение будет на лицо, так сказать. И это а волшебное равновесие реально. А я вам и так скажу, не бегайте по кухням, роутер 2,5, это самое, и 5 гигагерц, о, мегагерц. 2,5, 5, 5 2 диапазона бытового Wi-Fi, 2,5 мегагерц и 5 мегагерц. Даже можно не смотреть. Ну, угу. мега, это не так. 2,4 мегагерц и 5 мегагерц. Вот, а здесь это самый ниже еще диапазон. Угу. Ну, Я да. думаю, это все к это... тому, что компания это под Россией характеристики, а, это Я говорю, полтора выходных месяца выложу 5G, да, там на гигагерцах работает Там диапазон намного выше Ну и выше почаще понатыканы Если у вас будут какие-то слайды Мы можем даже сделать такую же запись в зуме С показом, если есть у вас что показать а есть, а, а есть где-то PDF-файлы американские, ну, оригинальные, из которых можно слезать что-то? Ну, у американцев другое оборудование. Вот, допустим, они нам будут производить совсем как бы, другое, под нашу страну адаптированное. Там уже даже мы нашли с Андреем сайт, вот этого производителя вот этих коробочек, и там для каждой страны свои частоты, ну, которые разрешены. Ну, только разрешенный, потому что у нас вот это 800 МГц, у басурман там сдвинутого В каждой стране нелицензируемый диапазон свой. Даже китайцы радиостанции под страну посылают. Но это, собственно, и вся разница этих устройств. У меня даже табличка целая есть, в какой стране, в каком регионе, какая частота. Это открытая информация на сайте производителя. Тоже, я думаю, выложим. А, получается, исходя из этого, мы не можем, допустим, регистрировать людей, я не знаю, в той же Европе, но, ну, к примеру, там в Германии, потому знаешь. что у них другая частота, а правильно? А почему? Производитель пришлет просто по региону и все. Ага. А Ну, у них такая же, они подпадают под акцию или им придет, ну, в смысле, под бесплатное вот этот, или им придется покупать? Не, попадают, попадают. То есть, независимо, допустим, я там могу какую-нибудь подружку найти в Канаде, ну, к примеру, и ей предложить, и она, ну, также бесплатно сможет ожидать, получить там чудо свое да, техники. Ну вот тут вот возникает вопрос, что если вдруг, например, наше государство, оно любит что-то запрещать постфактум, пост да? Ну предположим, мы развернули эту сеть, а там, наша страна решит, что это там как-то нарушает безопасность, что, может быть, какие-то дроны могут там летать благодаря этой сети. И управляется она вообще как-то американцами, и вообще непонятно что. Ну так, вот просто гипотетически да, я там рассуждаю. И они, например, скажут, ну нет, вот все там запретят нам. Может быть, вот то, что мы, если подключить партнеров каких-то из других стран, может быть, это как-то нас спасет. Но при этом будет ли маркетинг работать тогда, да если у нас своего устройства О, нет? Василис, Василис, секундочку. То, что ты говоришь, в принципе, вероятность небольшая, потому что на интернет же вот у нас не запрещают. Поэтому сеть бытовых устройств тоже, с одной стороны, смотрит в интернет, с другой стороны, Устройство ограниченного радиуса действия, как домашний Wi-Fi, тут ну, никак не докопаешься. Единственное, что могут по мощности ограничить, как вот сейчас дроны, что там до 200 грамм не регистрируешь, после 200 регистрируешь, что может быть по мощности придется регистрировать. Это максимум, что могут напакостить. Потому что технология IoT, вот это интернет вещей, она как бы вне вот этих сетей, она также как интернет протокол, так же, как Wi-Fi, она не привязана. Я думаю, это удобно. Кто знает, сейчас вообще говорят, что людей чипируют. Ну, это уже можно, да, куда яд. Это сколько слухов, столько этих. Пока не запретили, работаем, а там, ну запретят, выкинем желез в конце концов. Но эта вероятность очень небольшая. Максимум, что можно, это регистрация после определенной мощности. Дроны тоже сначала летай на любом, потом порядок стали наводить, до 200 грамм, пожалуйста, полетный вес, свободно летай, больше 200 регистрируй. Но не запрещают, просто регистрируй. Закрыты mm -hmm. некоторые полетные зона над объектами, ну, вполне естественно. И все. Ну ладно. ну ладно, давайте заканчивать. Да. Вот, всем спасибо. Все, спасибо да. всем. Да, спасибо До новых встреч. Раз.